Вот пишет президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился с письмом к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и в других странах ракет средней и меньшей дальности. И, значит, вот он там и написал Магерини, и в НАТО написал, и всем, значит, руководителям европейским написал. Кусочек текста. Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Вот вы даже не представляете, насколько подонок лживый. Вы, вы даже не можете себе представить, ну, насколько это цинично. Потому что еще... До того, как американцы вышли из договора по сокращению ракет средней и меньшей дальности, как вы помните, в Калининграде были размещены «Искандеры». В Калининграде. Они сейчас там есть. Эти Искандеры, да они там всегда Помните, они там это, Смешить там Искандеры И так далее Так вот, у этих самых Искандеров Которые, кстати Находятся как форпост да, Калининград Достаточно глубоко На западе находится. И там Помимо того, что Сами Искандеры Заявлено, да, у них Дальность до 500 километров там есть ракеты, ну, например, «Искандер-К», да? то есть это Р-500, так называемая ракета, 9М728, номерок этой ракеты. Что это такое? Это старая ракета «Гранит», которая морского базирования, ракетный комплекс. Просто перекочевала на платформу вот этих «Искандеров». Но старая ракета «Гранит» летит на расстоянии половиной тысячи километров. Она вам рассказывает, что эти «Искандеры» всего на 500 километров стреляют. Это ложь. Понимаете? Как может ракета «Гранит», стоящая на корабле, лететь половиной тысячи километров, а стоящая на этом «Искандере» лететь 500 километров? Не суразится, получается. Согласны? Так вот, и, и не только это, это, это то, из-за чего Соединенные Штаты даже не из-за этого, не из-за Р-500, из-за этого они даже не залупались еще, а весь Сербор возник из-за ракеты следующей, 9М729СС. Это уже индексы, наверное, С Он читается, x 8 Во как она называется да? Помните этот Вову Путин на Валдае Выступал в 17 году В октябре Два года назад, то есть договор Действовал, и он рассказывал О замечательных калибрах Морского базирования, которые Летят на расстоянии там, 1400 Километров, да Помните, 1400, не 500 1400 Это его слова, да? Так вот, эти самые ракеты 9М729 Это ракеты уже Наземного базирования, но тот же Самый калибр Ну что же, они ближе, что ли, летят? Наоборот В варианте сухопутном Эти ракеты летят тоже На 2500 километров да? То есть Абсолютно все так сказать специалисты заявляют две с половиной тысячи, но даже пусть и не две с половиной пусть ракет две да, с половиной до которой гранит только уже наземная а этот калибр пусть даже 1400 все равно это нарушение договора о уничтожении ракет средней и меньшей дальности о каком моратории может идти речь, если они стоят в Калининграде. Это вообще от наглости просто, ну, ну что можно сделать? Развести руками. Но это понятно, что это для внутреннего пользования, это для лохов, для ватников, которые, видите, Вова там, блядь, за мир борется, а он просто как шпана из подворотни угрожает. Тут получается такая ситуация, да, что Калининград, я уже сказал, находится очень западная точка России, да? сосредоточение такого рода ракет, сосредоточением такого рода ракет достигается, в общем -то, одно угроза всей Европе. Если предположить, что эти ракеты, а так оно и есть, летят две километров то они достигают любой точки Европы. Ну, кроме, может быть, Гибралтара. да, Туда 2800 километров, если смотреть прямо от Калининграда. Ну, можно чуть сместиться к границам. Они же не внутри города Калининград находятся. Да? Уж в Багратионовске стоят. Я же не знаю, где они там стоят. Вот. И то есть, практически любая точка простреливается. И Путин говорит о том, что моратории нужно вот меня спрашивают люди которые задали этот вопрос тоже кстати они вот мы разбираются как я понял спрашивают а что делать там грубо говоря европе и американцам ну вы знаете вот я советовать американцам абсолютно не должен но я спрашиваю что бы вы делали на их месте ну что делал бы я на их месте это абсолютно понятно да? То есть, во-первых, есть у американцев Ну, видите, что делает Путин Давайте с Путина начнем Он берет старые ракеты Ставит их там на колеса да, Или там берет старую ракету Вешает ее на МиГ-31 Называет это новым комплексом кинжал да, И так далее Там гиперзвуковым и все такое прочее То есть, все старое берет Как-то переначивает И все нормально у него летит, стреляет То есть, минимальными средствами Минимальными средствами очень эффективно запугивает Запад Западу нужно действовать также. же Ну вот сейчас у них там, там томагавков на тысяч пять-то есть ракет Ну надо взять их большинство но ну, не большинство, потому что они все морского базирования Но часть Тогда была еще, там, когда Тамагавк придумали С литерой G Это на этих На машинах Ничего же не изменилось, такой же томогавк. Ставь его на машину и все. Ну, возьмите тысячу таких магавков, да? И поставьте их вдоль всех границ Прибалтики, то есть, Эстония, Латвия, Литва. да. Поставьте это в Польше. Поставьте это, в конце концов, в Норвегии. Да. Представляете, в Норвегии, вот там, рядом с Мурманском такой. Поставьте это в Украине. Я, собственно, и думал, что разговор-то об этом будет. У Трампа, ну, у Трампа другие, видите, дела. Поставьте в Украине эти ракеты. Поставьте там будут стоять тамагавки, там, фактически под Курском, да, под Брянском, то, по, под Белгородом, да? ну, и под Брянском тоже. Ну, конечно, это АТАС для любого Путин Динар. Вот будет все прекрасно понимать. И самое главное, возьмите и поставьте это в Турции. Конечно, в Турции. Представляете, тут у Эрдогана нет вариантов. Ему предлагают, слышь, мы ну, там даже как предлагают, там базы натовские. На натовских базах принимается решение ставить такие ракеты. Если Эрдоган против, значит выходи из НАТО. Значит, нагибают и трахают Эрдогана. Потому что давным-давно уже хотят с ним разобраться. Да? Если. Эрдоган не против, то таким образом Эрдоган трахает своего дружка Путина, Представляете, в Турции стоят эти ракеты. Это именно то ракеты в Турции, да, что послужило причиной Карибского кризиса. Ракеты в Турции. Помните, почему Никита Сергеевич на Кубу повез? Ну, кубинцы навряд ли разрешат Путину там поставить ракеты и устроить Карибский кризис-2.